Привет, друзья! Итак, я продолжаю свой рассказ, исторический рассказ о 70-х годах прошлого столетия относительно музыкальных событий. Те, кто не в теме этого выпуска, смотрите плейлист на моем канале под названием «Музыка СССР» вот на этой картинке. Мне хотелось бы не обойти такую тему, как эстрада тех лет в странах социалистического лагеря. Ну, давайте э, возьмем Польшу и Чехословакию. Самая близкая к нам Польша была очень продвинута в области эстрадной музыки. И там у них была э, группа, которая называлась Скальды. Они образовались гораздо раньше, но на начало 70-х годов приходится их настоящая популярность в нашей стране. Представьте, они гастролировали в США, Канаде. Великобритании. А песни из их альбома, который был издан у нас в Советском Союзе в Польше, были почти все хитами, и я даю ссылку на их очень популярную песню «Прелестная виланчелистка» в описании под этим видео. А те из вас, кто помнит это время, вспомнит, как говорят свою молодость. Ну а что было в Чехословакии? В Чехословакии было очень много популярных исполнителей, как и в Польше. Но, пожалуй, самым популярным был все-таки Карл Готт. В начале 90-х годов, когда Чехия отделилась от Словакии, то его попросили возглавить страну и стать президентом. Такова была его популярность в народе. Начал Карл Готт рано – я еще в шестьдесят четвертом году помню его песню «Там, где ходит витер спад». Ну, то есть там, куда уходит ветер спать. А так она называлась. Классная была песня, тогда еще э, я был студентом. Надо сказать, что в 1967 году его пригласили в Америку, где он работал и по-настоящему начал изучать основы шоу-бизнеса. И когда он вернулся уже в начале 70-х в Числовакию, он стал знаменитостью не только у себя, но и также и во всей Европе. В том числе и в нашей стране, куда он часто приезжал на гастроли. Он, ну как бы сказать, он создал ну свой стиль, что ли, э, ну мейнстрим, где музыка и аранжировка большого состава оркестра отличалась от наших оркестров особым вкусом. В качестве примера я предлагаю вам послушать этого замечательного певца, и ссылку вы найдете в описании под этим видео. Ну и вот на этой ноте разрешите с вами попрощаться. А, еще будет несколько тем, относящихся к 1972 году. Настолько был насыщенным тогда Мир эстрады в нашей стране и в целом за рубежом. Всегда предлагаю вам подписаться на мой канал, так как я появляюсь в эфире регулярно по вторникам и пятницам в 18.00. И всегда стараюсь донести до вас свои свежие музыкальные новости в виде песен или авторской музыки, в основном для саксофона. Либо я освещаю события в соответствии с разной тематикой, которая отражена в моих видеоблогах на канале. Напоминаю, что это был плейлист «Музыка СССР», вот картиночка. И до скорой встречи, друзья. Пока-пока. Увидимся.